я приветствую сегодня у нас на обзоре вот такой детский журнал познавательный Шишкин лес он такой полуправославный в этом номере от марта, он вышел марта 19 -го года и выпускает его телеканал Радость моя, тут главный герой Шуня, Зубок, Зубок да или Коксик Коксик, Зубок, Шуня это передача такая есть нам да. Радости моей для детей Шишкин лес называется ну, что мы здесь видим? Открываем. Сразу идет информация о Великом Посте. Первой седмицы. Он, кстати, пришел, да, на первой седмице. Просто я его решил снять немножко позже. Тут много познавать информации для детей. Все рассчитано для детей. Эти, вот икон святых. Вот. Ифрия и который составил молитву. Лыка дней моих капустный свидетель андрей который составил канал так вот тут интересная статья историческая я в историю я с удовольствием кстати читаю это журнал ну тут такой тут исторический сюжет на одной страничке дальше забавные все всякие игры Ребусы, лабиринты можно проходить. Дальше у нас опять исторические всякие интересности. Посвящено дорогам. Про разные-разные дороги сквозь горы. Вот здесь вот такая вот интересная. Тут надо читать. Просто так не рассказать. Дальше. Дальше у нас что? Дальше у нас стихи детские стишки, вот как сделать открытку что у нас еще тут опять игры, ну и как всегда у них тут книжка книжку надо разрезать и можно ее будет читать с картинками, как дети любят, да? почему-то тут придет Мороза, не знаю, что надо будет ее правильно сделать, книжка Малышка называется Тут у нас опять какой-то ребус. Много игр у них. Много. Рассказ Саврасова, кстати. Грачи прилетели. А, это не рассказ Саврасова. Это о картине. Саврасова, грачи прилетели. Хотим будет почитать. Такая вот здесь картинная галерея. Пинка дружит, дружба настольная игра, как ну обычная, с кубиками. Так, вот интересно про перелетных птиц, что-то здесь такое. Информация про перелетных птиц, врачи, есть. Тут так описано, почему они улетают, зачем. У нас тут еще сказочка про ворона. Кстати, ворона мультики рисует. такой красочный журнал красивый вот ну, да он что-то посвящен номер птицам если шишки какой там фитики были посвящены кошкам то этот шишкинлес посвящен птицам больше ну, без в принципе да поэтому такая поделка вряд ли будем заниматься такими поделками что это сложновато смотря, вшить вязать. ну и рассказ Раскраску мне не очень любят. Ну и дальше уже всякая рекламная паузы здесь. Вот такой журнал. Всё. Рекомендую, кстати. Подписывайтесь на этот журнал. Читайте детям, читайте детьми. Очень познавательно.